Добрый день, уважаемые коллеги! Заново по институтам начинаем рассмотрение дорожных карт, поскольку жизнь меняется, и нам нужно вносить определенные коррективы, исходя из текущей ситуации, из тех приоритетов, которые были определены у нас в самом начале, Несколько лет назад, тем не менее, меняется сам процесс. В присутствии у нас в проекте 5 ТОП-100 меняются оценочные параметры, поскольку вот с этого года появляется московский рейтинг, который предусматривает чуть другие оценочные вещи. И об этом, наверное, тоже нужно знать, по одной простой причине, что заявили, что данный московский рейтинг будет замещать мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации. То есть, исходя из позиционирования в этом московском рейтинге, будет оценивать, как развивается университет и так далее. Вы знаете, что был мониторинг, в народе мы его так между собой называли климовским мониторингом, поскольку... Именно когда Кримов работал заместителем министра, вместе с Марат чем кстати, надо об этом тоже сказать. Они разрабатывали этот мониторинг. Но, по крайней мере, когда Марат Рашевич смерти, я говорю, представители Минобра всегда ссылались на него. Хотя понятно, что изначально мы вносили чуть другие параметры оценки университета, в том числе и в продвижении не столько мировых рейтингах, сколько в мировом образовательном и научном пространстве. Поэтому, чтобы не затягивать времени, я с удовольствием хочу представить слово Найдегу Вчера мы в Институте химии, где я и утром об этом озвучил, на утром утренней, рассматривали формирование мегагрантов, поскольку на их площадке трижды 218 реализовывался, и сегодня 220 год по 220-м постановлению правительства Российской Федерации. Задача поставлена таким образом, что когда мы за счет университета делаем определенные вливания, то это направление должно сохраниться ну, как минимум 5-10 лет после окончания финансирования. То есть оно должно перейти на самообеспечение и по финансированию, и по тем ресурсам, которые в результате реализации либо этих грантов, либо целевого финансированного университета значит, были получены и остались, как мы говорим, в сухом остатке данного подразделения. Пожалуйста, наоборот. <связано> Честно. А мы, если его выключим, он тоже будет оставаться, да или нет? Нет. нет? Вот он, он тоже будет. <связано> Я только первый вижу такую систему. Ну ладно. Добрый день, вас, или... добрый день, уважаемый Шатравкадыч, Добрый день, Марат Дмитрий Дмитриевич, уважаемые коллеги. По вашему вниманию представляется третий этап дорожной карты института управления экономикой и финансов. И прежде всего, мне бы хотелось охарактеризовать, что сегодня представляет из себя институт. Но вот здесь, кстати, здесь вот не работает экран для ректора. Вот, вот один вот такой вот акт-экран. Yeah, yeah, меня... и, да? вот. и здесь вот то, что мы представляем себя сегодня. И прежде всего хотелось бы начать по образовательной деятельности. Ну, если говорить по образовательной деятельности, вот это вклад института в общее развитие, общее развитие университета и контингент, и все обучающиеся, проведены контингент, прежде всего наша численность которые присутствуют, но вы видите тенденцию снижения численности. Это связано со многими факторами, в том числе снижением рождаемости. И э, несмотря на общее снижение численности, мы э, ставим перед собой задачу роста э, качественных показателей, прежде всего рост доли наших иностранных студентов. Значит, если посмотреть вот уже в таком разрезе наши показатели, это доля магистрантов и аспирантов, доли иностранных студентов, рост проходного балла ЕГЭ и средние заработные платы по институту. Средний бал ЕГЭ, конечно, очень высокий, но если здесь показаны только бюджетные цифры, если мы, конечно, здесь просумируем средний бал ЕГЭ по направлению экономики 1064, в по всему институту 237. Конечно, если мы проанализируем еще всех контрактников, он будет несколько иной. Но мы показываем, и все показатели считаются в расчете на бюджет. Значит, вот это география наших обучающихся. И уже те цифры, о которых мы говорим по приему иностранных студентов на 17-20 годы по бакалавриату, по научному и заочному и по магистратуре. Это наша динамика их изменения приема э, в наш институт. На сегодняшний день одним из показателей э, развития институтов э, является, естественно, магистратура. Наша магистратура бурно развивается, находится еще в развитии. Несмотря на то, что пока только одна программа, мы готовим еще две программы на международную аккредитацию и на программу двойных дипломов. Значит, Большие задачи поставлены по развитию сетевой магистратуры и прежде всего сетевая магистратура среди федеральных университетов. И вузов, входящих 5 сто. Неоднократно уже списывались, мы с этими вузами собирались, ну как бы в онлайн режиме. И я думаю, что вот в начале июля состоится совещание заведу э, директоров экономических институтов, всех федеральных университетов и тех, кто работает в 5 100 и ряд вопросов будет уже дальше обсужден. Но сетевая магистратура, я думаю, в рамках России будет развиваться. Большое значение, или большое значение в нашем институте э, уделяется стратегическим экономическим единицам, э, академическим единицам. Одна из э, САЕ, с которой мы работаем очень продуктивно, это САЕ Education. Я думаю, что Айдар Дмитрий Масудович подтвердит два человека здесь присутствующие. Это 19% роста САЕ Education дала наши кафедры английского языка э, в экономике. Здесь представлены э, программы, люди, с кем они работают и как они будут продвигаться дальше. Руководитель данного направления, Аксен Пиктор Полякова тоже здесь присутствует. Если будут вопросы по education, пожалуйста, можно задать ей. Здесь представлены их участие в конференциях и, и дальше. Также в education, но несколько меньше, но также представлена э, кафедра педагогики кафедра педагогического и географического образования профессор Гасин и Дезавти Мергалевич. Они, конечно, чуть меньше, но они все равно набирают свои обороты. И вот их показатели и журналы для будущих публикаций, в которых они будут участвовать. Следующее наше участие – это САЕМ «СП медицина». Представляет наш институт в данном направлении профессор Калинская Наталья Валерьевна. И наша точка роста – это нейромаркетинг, который мы работаем непосредственно с медиками. Проект уже ну, как бы запускается. Здесь представлены основные характеристики данного проекта. Я считаю, что одним из удачных наших общений и работы с АЕ «Астровызов» – это... Михаил Панасюк, который также здесь присутствует. И здесь представлена вся его команда. Я специально отдаю тезис на очень многие моменты. Все руководители здесь присутствуют. и Я думаю, на все вопросы или комментарии по своим САИ могут дать в процессе нашего обсуждения. Это значит, параметры НИЛО управления управление развитием территорий». Это, наше, это не научно-исследовательская лаборатория, а которая находится в САЕ. И вот продвижение в САЕ Астровызов. Очень хорошие взаимоотношения с, с университетом Париж-Хантер. Я правильно называю? Михаил, это? Да. А? Да. А, Мантер. Париж-Хантер. И так что, то есть здесь э, даже приглашу Михаила Калентиновича как... Э, приглашенный профессор уже для чтения лекции. Следующая совета это САЭКО нефть За данное направление у нас, как бы, курирует профессор Галянов, заведующий профессор территориальной экономики. Здесь представлены также люди, которые прогнозируются в участии в данном проекте и те проекты, которые планируются для продвижения нашего же института через это САЭ. Значит, Здесь, на этом слайде, представлены журналы и публикации. Также мы планируем, что помимо этой кафедры в САЕЕКОНЕФТИ мы будем привлекать всех, кто работает э, по производственному менеджменту, по экономике производства, то есть расширять круг э, преподавательского состава. Следующее направление, оно еще пока не озвучено, это как бы презентация, но сам консурно здесь, это предложение для САЕЕКОНЕФТИ, связанное по экореабилитации нефтезагрязненных рек. И я думаю, что на самом Мансурна, если будет необходимо, даст свои как бы разъяснения. И очень хотелось бы отметить, что в процессе визита президента Республики Татарстан Рустан Бургалевич Минихан, практически взаимоотношения с институтом Беркли были построены на ее визите в университет, в университет Беркли по данному направлению очень перспективному в штате Калифорния. Я правильно говорю? Мансурна, ага, так. так, и, значит, основной момент, о котором мы часто говорим, это продвижение в предметных рейтингах конкурентоспособности вузов. Конечно, для нас а, мы а, тот вуз, а, тот институт, то направление, которое практически находится во многих рейтингах. Если основной рейтинг у нас «Экономикс», «Эконометрикс» и «Фонанс», Следующий рейтинг, который мы можем войти, но пока еще не пошли, но наши статьи могут пройти, это в бизнес-менеджмент и аккаунтинг, также solution Science и Public Administration. Это наши основные направления, связанные и с управлением бизнесом, и с бухгалтерским учетом, и с географией, и с гос-муниципальным управлением значит если проанализировать конечно для нас было очень большой радостью ну как бы таким э, вехой что наши э, наше упрямство, наше упорство в продвижении себя увеличалось достаточным успехом и по семнадцатому году э, High Education э, нам дали как бы КУЭС нас поставил по мы высветились в рейтинге Economics и э, как 301 и 300 ну то есть Первые первой половине трехсотки. И мы, получается, по данному направлению, мы вошли в четверку вузов России, которые вообще засветились в экономическом рейтинге. Это заставило нас проанализировать, как же вообще выглядят наши три конкурента в этих рейтингах. Мы посмотрели и МГУ, и СПБГУ, и Нью-Ше во всех рейтингах. Значит, если брать Россию, мы по «Эконометриксу» в самом деле четвертые. ой, пардон, в самом деле четвертые. чем же мы, и вот здесь перед вами, значит, основные наши конкуренты по экономике и «Эконометриксу», по бизнес-менеджменту и акаутингу и финансам. Значит, что здесь видно? Если мы по экономитриксу взяли четвертое место среди российских вузов и, во, и вошли в трехсотку, взяли мы в основном статьями. Вот здесь все выделено, вы все это видите. Другие вузы, к которым относятся МГУ, Санкт-Петербургский университет и НИУШЕ, как бы они нас не ругали, тоже взяли и статьями, но в основном репутации работодателей. И в дальнейшем есть следующий показатель, это академическая репутация. По бизнесу и менеджменту на сегодняшний день у нас пока недостаточно показателей, чтобы войти в данный рейтинг, но мы работаем над этим. И я думаю, что года через два мы возьмем и бизнес, и аккаунтинг. И также смотрите, что... Чем берут другие вузы? Мы все, нас все ругают за количество статей, но в то же время и наши же вузы нашего же порядка, которые работают в 5100, которые являются ведущими вузами России, также нарабатывают себя и публикационной активностью, и публикацией. Вот если по бизнес-менеджменту, мы посмотрим, сколько статей у нас дал тот же самый Санкт-Петербургский университет. И вот уже тоже есть такой раздел, как, как оценка работодателей. По Бухучету вышли в рейтинг только НИУШИ. Ну, здесь, скорее всего, и сработала и работодатели, и сама академическая репутация. Затем мы проанализировали референтные вузы мировые группы, и вот анализ... Продвижение данных вузов, которые в общем-то в очень э, в хорошем рейтинге находятся, как тут же Москва, Национальный Москва, университет, университет Сеула, Пекинский университет Москва. Сеула. И мы видим, что, обратите внимание, вот мы обратили, вот выделено Лун, Бирмингем, Хельсинки. Это европейские университеты. Они продвигаются через публикации. Восточные университеты, как Сеул, Пекин, Хакайда и другие китайские вузы, отмеченные в данной таблице, они идут через оценку работодателей. Ну, затем у нас идет также вот 14, э, кто высветился первые 14 в данной, э, в данной таблице, это та же самая вышка, э, МГУ, Санкт-Петербургский университет и мы. Что у нас э, в рейтинге по бизнес-менеджменту, чтобы знать, куда нам идти? Как бы нас, э, чтобы нам не говорили, все-таки публикации, количество публикаций и оценка. Прежде всего, количество публикаций вытаскивает те или иные вузы. Вот это все видно на таблице. И та же самая картина у нас с вами и на учете с финансами. То есть вся Европа работает на публикации. Вся Европа. А Азия работает на работодатель. Ну, Азию поднимает работодатель. Вот такую, кстати, интересную тенденцию мы увидели, анализируя эти данные. Итак, вот наши прогнозы. Прогнозы по вхождению в предметные рейтинги. То, те задачи, которые мы ставим для себя до 2020 года. Значит, э, здесь есть еще один момент, который мы всегда забываем, когда подсчитываем рейтинги. Дело в том, что когда идет подсчет рейтинга по тому или иному показателю, слепо считается по любому рейтингу, будь то химия, математика, физика, экономика. Всегда э, в, чис... э, в знаменателе стоит количество преподавателей, работающих в этой сфере. И мы сделали просто анализ, мы очень любим свои филиалы, но мы показали анализ... Э, Тех, тех цифр, как нам снижают ряд показателей наши, э, э, СИС, которые, ну, наши филиалы, которые работают э, в, э, тоже по экономике. Они тоже считаются как базовые преподаватели Казанского федерального университета, работающие в экономической сфере. Вот практически вот такие цифры. Если мы не додаем 17%, то... Более 50% это как бы ну, те люди, которые работают на филиалах. И здесь мы не написали, я думаю, что тут надо поставить задачу перед и филиалами, я думаю, что мы с группой своих ученых поработаем с ними, потому что здесь надо поднимать отношение к публикациям и там, потому что... Они, видимо, публикуются. Вот мы делали анализ по публикациям каждого филиала. Там единичные люди, кто в этом работают, но надо каким-то образом менять это отношение, прежде всего, меняя вообще содержание экономического блога филиалов. Так, ну, здесь повышение, пути повышения нашей академической репутации. Но ну, здесь много что, мы уже как бы известные вещи. Это прежде всего, я считаю, что... Несмотря на то, что есть и резонансные исследования, и развитие коммуникационных каналов, я считаю, что вот такие дезонансные исследования, над которыми работает Наталья Валерьевна, над которыми работает Невсамансурна, они могут в самом деле очень сильно повысить, э э повысить э академическую репутацию нашего института. Но здесь есть такие уже рабочие вещи, как, как регистрация и работа НПР, в академических э, сетях привлечения звезд науки бизнеса мы специально не расписывали потому что в каждом сае в каждом направлении у нас все это расписано и все это есть и здесь нам бы хотелось э, отдельно сказать мы очень долго думали э, над темой оценка работодателей оценка работодателей э, вес э, в академической репутации составляет 0,3. у нас великолепное отношение вот с данной четверкой и практически, э, по, извините, так, значит, практически, так, назад, назад. подожди, я сбил немножко. Значит, практически, говоря, работодателям, мы очень сильно задавались вопросом. Мы даже разговаривали с ребятами, с коллегами, кто к нам приходил. из доктор Ханс Купил из КПМГ. Мы не могли понять, почему высшие школы экономики, почему они имеют большую, большую репутацию работодателей, чем мы. Наверное, все-таки вот здесь есть такое понятие регионального вуза. Я не люблю слово провинциального вуза, именно сильного регионального вуза. Ребята остаются здесь и... Очень мало представителей, как в Приволженном федеральном округе, так и в Татарстане мировых компаний. Практически все, кто представлены, все здесь. Headhunter здесь нет, McKinsey здесь нет, если брать э, по управлению персоналом ряда. Практически из э, топ-1000 компаний России, это... Ну, это как бы Сбербанк, с которым мы работаем, и Газпром, с которым мы где-то взаимодействуем. Практически у нас ребята все востребованы. Но, к сожалению, та-та-та нефть, та, с которой мы гордимся, она не входит в высокую оценку. Я понимаю, что это сложно сказать а, на заседании Госсовета Республики Татарстан, но по мировому рейтингу происходит так. То есть вот, если а, мы, конечно, будем работать дальше, мы а, мы работаем с Москвой, и мы поняли, что у москвичей, им в самом деле не надо писать много статей и доказывать свою, экономич... э, свою репутацию для работодателей, потому что ну, как бы, они уже работают э, с ними э, как бы всегда. Мы нашли э, партнер по РБК. Так называемый РБК-500, крупные компании. Мы с ними работаем и с вертолетом, и с «Газпромом», и с «Росгострахом». То есть вот эти компании более-менее крупные, которые находятся на территории Республики Татарстан. Наша задача – выйти на Москву. Но это очень непросто. Я думаю, что образовательный блок и весь научный блок будет отдельно думать о том, как продвигать. И вопрос, надо ли всех ребят продвигать туда – Лучшие кадры, что все уйдут, их же тоже надо здесь оставлять. То есть вот этот показатель, он как бы, наверное, тонко подчеркивает вот такой момент, то, что э, столичные вузы подчеркивают нашу некую оторванность от столицы, что мы региональные вузы. Значит, э, теперь э, это критерии, э, значит, по науки, значит, то, что касается научной деятельности. Здесь показаны те количество статей, которые мы должны, обез... то есть нет понятия «хотим», мы уже должны написать, чтобы продвинуть себя и стать тем самым известным университетом, экономическим институтом, о котором вы говорили, что это один из лучших. Но я, вот когда говорят о, финанс... о бывшем о бывших наших институтах, как об экономфаке и о финансовых институтах, различные вещи, что идет процесс. По рейтингу можно увидеть, что мы были в четверке лучших вузов, так мы их и остались по экономике. Так что вот значит, то, что касается по критериям в области науки. Одним из направлений продвижения себя мы считаем коллаборацию, коллаборацию с вузами, и российскими, и зарубежными. Здесь представлена часть только вузов, но в основном мы списались, и мы работаем со всеми университетами федеральными, особенно, ну, это и Северокавказские, и Южно федеральные и Якутия. То есть каждый из преподавателей практически... Мы хотели сделать таблицу, Ильша каждый профессор и коллаборация с каким вузом. Таблица не получилась, она очень Получилось громоздко, и мы просто выделили основных, но практически у каждого ведущего, заведующего кафедру профессора есть своя коллаборация с тем или иным университетом России, с тем или иным федеральным университетом или университетом из 500. Значит, когда... Вот здесь слайд, он посвящен... Я даже не знаю, как это назвать, Ишат Раканович. нам э, жалко, вот сложно сказать, просим мы деньги или нет, этим слайдом. Дело в том, что развитие публикационной активности, которая идет на институте управления экономикой и финансов, оно должно из экстенсивного начать более качественно. Мы экстенсив сделали, мы взяли блок журналов, хороших или плохих, вопрос другой. Теперь надо идти дальше. На сегодняшний день для продвижения дальше и работы дальше мы не остановимся. Нам необходимы данные статистические базы. Мы... Дело в том, что, может быть, это читальный зал лаборатория, может быть, это круглосуточные какие-то залы лаборатории в каждом здании, в одном здании. Мы согласны, если это будет даже на Кремлевской 35, но, как правило, Стат базы естественно-научного блока и гуманитарного блока отличается, но я считаю, что мы уже дошли до того, что нам необходим читальный зал, лаборатория, где бы мы готовились. Потому что в процессе защиты дорожных карт со стороны заведующих кафедр прозвучало, очень многие заведующие кафедры говорили о создании лаборатории. Или на базе Томпсон Рейтер, или на базе Блумберга, или на базе других. Мы только госкомстатом дальше уже не пойдем. Нам нужны данные мира. Мы не можем туда пойти. Да, это стоит определенных денег. Может быть, нам это как-то через ППК, как-то вот мы просто говорим о том, что это наше будущее. Иначе мы уже качественно не двинемся. Поэтому мы этот слай... Выставили, и мы бы были бы очень признательны, если э, в программе повышения конкурентоспособности эти бы вещи были предусмотрены. Вот здесь мы написали, что у вузов, у, вши, у вышки, у ОМГУ, у Реми Митриханова, у финуниверситета университета есть подписка на ряд. Не обязательно на все, но на ряд вот этих вещей есть. Дальше мы не пойдем. И тогда мы бы сделали это или в профессорском зале, или в нашей красивой библиотеке. То есть это все равно мы тогда с этими базами. Вот вы можете даже, я думаю, что и Киршин, и Исмагилов, и Кандарчан, то есть все люди, кто работает, они подтвердят. То есть это вопрос обсуждавшийся на всех защитах дорожных карт. То есть иначе мы вот к этим журналам не придем. Значит, на данном слайде, как бы представлены те э, конференции, которые могут повысить нашу, ну, я думаю, и повысят академическую репутацию, в том числе международные. И здесь выделены две ближайшие конференции, которые проводятся, это конференции, юбилейные конференции «Не спаси» и Конференция совместно с Российской экономической школой по экономике футбола, а остальные это это уже постоянно действующие конференции, которые работают на площадках где-то Турции, где-то э -э, Болгарии, где-то других стран, они дают, и они дают публикации, э и прежде всего Web of Science. Конференции нас продвигает не столько в скопусе, сколько в Web of Science. И вот э, здесь как бы, мы очень долго думали, как еще по-другому. Наши прорывные проекты. Но это нишевые направления, которые с нами всегда есть. С 2011 -го года, как э, практически Казанский, ну с 2010 -го года создан Казанский федеральный, с 2011 -го года э, нынешняя команда ощущает себя, хоть даже в разных институтах, но вот это как бы, эти направления у нас были всегда. Это был учет, предпринимательство. Экономика территории и качество жизни. А вот здесь мы заявляем перспективно нишевые направления. Перспективно ни нишевое направление мы проанализировали последние работы Нобелевских лауреатов, мы проанализировали работы, которые получили госпремии правительства Российской Федерации. Но прежде всего прежде всего это то о чем говорят все это экономика счастья это не улыбка это в самом деле люди уже получили за это нобелевскую премию и это надо продолжать, экономика счастья и все, что дальше, экономика благосостояния, то, что необходимо развивать, что и, и прозовьет в дальнейшем, даст толчок развитию школы эконом-теоретика. Я считаю, что одним из направлений развития эконом-теории в Казанском федеральном университете, Марат Рашидович, мы еще не знаем, как это написать, но в двадцатом году 150 лет Владимиру Ленину. И мы считаем, что понятие неомарксизма и Ленина в современной экономики это те учения, то есть этот человек, наверное, может быть, если не первый, то второй цитируемый, наверное, в мире, нам, как экономистам, пройти нельзя. И... Мы, конечно, хотим заявиться на год Ленина, но мы еще осторожничаем в 2020 году, как это будет воспринято сообществом. То есть, э, но как бы. Момент неомарксизма, изучения их... Нормально будет сообществом, вас цитировать будут все. Ладно, тогда 20-й год. надо дальше, надо центр революции делать. хорошо, тогда 20-й год мы объявляем годом Ленина, а 18-й год, 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Я думаю, что каждый студент на нас должен пройти конкурс на чтение глав капитала, и надо объявлять обязательно год Карла Маркса. И эти вещи, э, к этим, это теория, на которой мы с вами выросли, а они ее не знают. Значит, следующий момент, о котором мы говорим, о нишевых перспективных направлениях, это отраслевая экономика. Мы не заявили ее очень подробно, я вот вижу здесь Зухру, которая защищала и успешно защитила в ДНГУ э, кандидатскую диссертацию по экономике медицины э, в сфере медицинских услуг. Я думаю, что экономика медицины, экономика промышленности, экономика АПК, экономика нефти, ну может быть где-то может быть это рабочее название. Нам надо вернуться к нашей отраслевой составляющей, которая когда-то здесь была, и одним из направлений наших перспективных. Я считаю, что раз у нас есть такое отделение, как развитие территорий, и такие звезды, как Нафисама Ансурна и Михаил Валентинович, не заявить экологический менеджмент мы просто не можем. И наша экономика агломерации, мы уже пришли к тому, что э, мы даже столкнулись с тем, что минэкономики считают, по-моему, кафедру другим своим филиалом частью своей. Потом решила создать какие-то там свои кафедры, но мы все равно будем эту работу дальше продолжать. Но ну, ну вот это вот научно-исследовательские проекты э, в области стратегического развития территорий по, э, по, по агломерации. Один из проектов, который известен, который работает и пока будет работать, это проект содействия повышению уровня финансовой грамотности населения. Значит, и э, мы представляем здесь элементы программы э, той идеи, которую Татьяна Фельксовна Палея, она здесь присутствует, это корпоративный университет, она является одним из разработчиков, я знаю, что ее докторская диссертация в чем-то посвящена частично управлению уни университетами, и она... Но... Вот. И проект корпоративные университеты, я думаю, что она может спокойно возглавить в Казанском федеральном университете... Научный руководитель, научный консультант София Мавразыч. Значит, здесь перспективное направление, Но ну, я уже сказала, все, что связано с нашим экологическим менеджментом, это и полиэкология, и развитие береговых полос, мы все говорим, а видим на всех фотографиях с Фишман, на Фишман Сурдном, Здесь университет, и следующий проект, проект, который может подробно представить Азат Рашид Шуфиулин, это университетский альянс Стар и также Центр компетентного проектно-процессного управления. И следующий момент, на котором мы хотели бы остановиться, что нам необходимо до 2025 года, это политика продвижения экономических журналов. На сегодняшний день, на сегодняшний день вот здесь представлено, как будет продвигаться «Казанский экономический вестник», это журнал, который нам достался в наследство от Казанского финансово экономического института. Очень успешный. им Азат Рашидович руководит. Есть дорожная карта э, выведения журнала э, в базу с Но мы предлагаем сейчас создать пул журналов экономических, которые пойдут дальше и, может быть, к 2025 году э, от, окажутся... Э, Постараемся, чтобы что-то из них оказалось в базе данных скопуса. Дело в том, что помимо Казанского экономического вестника, у нас есть вестник Казанского университета. Мы уже давно не видели серию экономические науки. Мы считаем, что Игорь Александрович Киршин великолепно бы возглавил вот данный журнал. И продвижение его, где основные работы были бы посвящены и экономической теории, и эконометрике. То есть это вот то, нас когда-то обвинили, мы несколько лет назад пытались узнать, можно ли как-то опубликоваться в этом журнале, но научный отдел нам сказал, вы пишете плохие статьи, мы вас не будем включать даже совет. И вот мы сейчас начинаем новую волну журналов, потому что только на одном журнале пробиться и продвинуться дальше нельзя. Следующие пулы где-то экономики Татарстана, благосостояния, финансовый инжиниринг, экономики города. Потому что этим люди занимаются. Войдут они в скопус, продвинутся ли, войдут ли они в акт. Но я считаю, что вот этот пул надо создавать, и если шести журналов три продвинутся, это будет наш очень большой успех. В общем-то, у меня все. Спасибо большое. Ну, по большому счету, меня радует одно, что за три года мы достаточно начали понимать, что нам нужно делать, в каких направлениях развиваться. Я сейчас просил бы моих коллег задать вопросы, те, которые, ну, как у нас стандартный подход к защите любого, любой дорожной карты, любой программы. Поэтому, Дмитрий Ильич, пожалуйста. Есть какие вопросы, потом можно с зала задавать, поскольку в зале у нас находятся не только представители института, на площадке которого мы с вами находимся, но и есть представители медицинского института, значит, физики, клиники у нас здесь есть. Ну, в общем-то, представлены все те, кто интересуется этим проектом. Так, пожалуйста. А, уважаемый, ну, уважаемые коллеги, а, вопрос? Достаточно. во спасибо за презентацию, очень хорошую презентацию. То есть мы вначале задаем вопросы, да. а потом Вопрос обсуждаем? Вопрос такой. Вот у вас академическая мобильность указана 30 человек в год. Примерно. Угу. Там по странам разбито. На уровне а, 5000 студентов в среднем, это очень маленький процент. С чем это связано, такая низкая академическая мобильность? Вы как? образовательный? будет? Не, Нет, ну, желательно бы этот Вы сами отвечали, да, кто докладывает, а потом, если... Есть необходимость помочь, но ну, ответят те люди, которые вот, ну, непосредственно отвечают за Дело в том, что мы заложили уже как бы фактически тех людей, которые точно поедут. Но эта цифра, Дмитрий Альбертович, будет увеличиваться. То есть пока это та академическая мобильность, связанная с двойными дипломами. Заложена она. Так, еще вопрос материально. Да, и вопрос есть. Вот, мы все очень много говорим об использовании различных образовательных ресурсов. Вот Вы тоже сказали, что хорошо бы вам доступ по научным статьям, по всему. Я получил от вашего института, пока только от одного человека информацию, что используется из образовательной платформы, я имею в виду свободные курсеры, сколько курсов, сколько человек на них записано. Оказалось, что тоже где-то 30-40 студентов, пользуются этими платформами, это же свободным доступе. Почему не используются эти образовательные ресурсы на платформах в вашем учебном процессе? На сегодняшний день многие преподаватели пока не используют этот процесс, ну, видимо, потому, что еще ряд лекций идет не совсем по новым направлениям. Но это та задача, которая стоит дальше, и мы как бы вообще один из моментов, на который надо будет обратить внимание экономистам, практически, если с 2017 -го года, с 1 сентября, заочка закрывается на ЮФАКе, скоро заочка закроется и у нас. И, скорее всего, использование ряда вот этих информационных моментов станет необходимостью. Но пока это один из наших недостатков. Митя принимаем. Так, коллеги, какие вопросы из зала? Когда Марат Рашисович, пока тоже только вопросов. вопросов нет. Тогда у меня вопрос такой, Мы с вами, правда, обсуждали. Как вы относитесь к тому, что в ряде университетов проекта 5 ТОП-100 введены определенные пропорциональные ограничения на соотношение платных студентов, то есть тех, кто сами платят, и бюджетных мест, бюджетных студентов? Поскольку когда вы говорили о входном ЕГЭ, приводили пример только... Те, кто обучается за счет бюджета. Совершенно очевидно, что они в общих группах находятся. И преподаватели работают с теми с другими одновременно. И возникают, наверное, ну, определенные проблемы, когда у одного на входе был уровень. К книгой по-разному можно исходить, то есть относиться. Но пока вот есть такой параметр качества на входе. У одного 60, у другого за один экзамен, допустим, 90 там, или близко к 100%. То есть, как Вы считаете, вот, э, нужно какие-то ограничения вводить, не нужно, э, либо э, существуют ли какие-то методы до подтягивания этих студентов, если есть такие у Вас программы, то в чем они заключаются, пожалуйста? На сегодняшний день у нас таких программ нет, но вопрос, э, если ставить э, вопрос о росте Баллы ЕГЭ для контрактных студентов, он очень отличается от ЕГЭ по бюджету. Есть один вариант, на который. Есть два мнения. Дать высокий ЕГЭ, уровень ЕГЭ по контрактникам, но тогда мы просчитываем, где-то человек 200 не дойдут до нас. Так, из... так, Николаевна. Мы вообще к этому готовы. Не из-за того, что, но дело в том, что это. Не получение бюджета, это не получение бюджета университета. Тут миллион 25 миллионов. 11 наше. Ну хорошо, то есть, давайте так, вы для себя решение примите. Вот, там просто когда идет консультация фактов, то это один подход. Да, и вы оставляете как бы возможность принять решение для руководителя университета, что тоже есть не очень хороший факт, поскольку человек может ошибиться, то есть ректор, и это должно быть решение коллектива. Это должно быть ваше решение. Есть два подхода. Либо вы отсекаете по нижнему пределу, либо вы специально проводите собеседование с ними, что делают, в принципе, ведущие вузы сегодня. Вы знаете, что во время приема Московский и Санкт-Петербургский университет не исходит только из показателей ЕГЭ, но обязательно есть внутренний экзамен. И, может быть, внутренний экзамен нам стоит начать делать для тех, кто идет на платном обучении. То есть ЕГЭ у него может быть не очень высоким, но поскольку у нас стоимость обучения выше, чем норматив, государственные по обучению, мы могли для них предусмотреть отдельные программы на первом курсе, назвать их адаптационными или как, бы как угодно, но их уровень, если мы не будем доводить до определенного формата, ну это моя точка зрения, то есть есть разные подходы, но вот какой подход выбрать, это дело ваше, значит поскольку зависит не только то, что университет не получит, но зависит и количество преподавателей, которые просто будут сокращены, Исходя из того, что контингент студентов уменьшится И второй момент Вы знаете, у нас из года в год бюджетные места контрольные цифры Именно на юриспруденции, на экономические направления уменьшаются Исходя из того, что ну, государство правильно-неправильно Исходит из того, что это коммерция вот Я слышу уже в зале определенный шум, это хорошо Это говорит о том, что люди начали задуматься Но это решение должно принять коллектив после глубокого обсуждения у себя. Время у вас есть, я прошу, просто, чтобы вы на это обратили внимание. Еще один вопрос, вот изучались, во-первых, я вначале хочу спросить, а сколько человек из преподавательского состава достаточно свободно владеет английским языком? Вот вот, человек 15 либо процент то есть 400 с лишним э, при, преподавателей, насколько я помню, да? Да. и если 18 человек только владеет английским, это очень плохой показатель. Это говорит о том, что ни о каких программах э, на английском языке э, вы ну, практически разговор полномасштабных не идет, Это э, ни о каких заимствованиях тоже вопрос не идет. Поэтому подумайте, кто из молодых, может быть, выпускников нашего, либо привлеченных. То есть, если мы хотим, есть же два подхода. Тогда спрошу так, какие университеты э, вами были исследованы, и какие программы зарубежных университетов, которые имеются в открытом доступе, были бы интересны для наших студентов. То есть, можно идти по пути, когда мы опираемся на Свой багаж и пытаемся разработать какие-то новые программы. Ничего хорошего из этого обычно не выходит, поскольку мы все время будем изобретать новый велосипед. Вот мы только что с Олегом Станиславовичем разговаривали по развитию там, ряда азиатских территорий, ну я имею в виду стран с учетом на Алексе Станиславович, новый, я кстати представлю, советник ректора. Человек, который переехал к нам с Дальнего Востока, владеет пятью, шестью, семью языками, поэтому и вот начинает японского, корейского, английского и так далее. Поэтому вот, прошу забить и жалоб, если будет вам звонить, обращаться, его потенциал надо использовать. Тем более, он кандидат наук, работал в университетской системе. То есть очень плохо, когда мы, ну, то есть неплохо, когда мы привлекаем людей из бизнеса, но ну, тоже, либо знающих просто язык. Это один момент, когда человек находился в этой системе, это совершенно другое. Как бы. вот Есть необходимость изучить все программы по вашему профилю, я имею в виду, uh -huh. да, или по нашему профилю, и посмотреть в открытом доступе. В конце концов, можно отработать, перевести их на русский язык и предлагать нашим студентам. При этом экзамены они могут сдавать здесь. То есть сделать своеобразный хаб-программ. Да? То есть мы все программы берем и Раскладываем их на сайте и предлагаем студентам записаться. Вот проанализируйте, что происходит. То же самое, когда... Э, ну, я уж начал к обсуждению, значит, понятно, да? То есть что-то с этим надо делать, у вас иностранных студентов просто не будет, если вы все время будете им предлагать на русском языке. Хочу сказать, что поскольку аналогичная тенденция есть у многих прибалтийских университетов, есть у венгров, ну, у бывших там стран Восточной Европы, они сегодня, как ни странно, начинают разрабатывать программы для русских студентов, ну, для российских студентов на русском языке, как бы прибалты к нам не относились, и причем обучение бесплатно. У нас может сложиться такая ситуация, что не поступив на бюджетные места, наши студенты будут просто уходить из страны, соответственно, из наших уст. Постепенно они в этих странах языку научатся, адаптируются, и вряд ли кто из них приедет. Поэтому нам на этот вызов нужно быть просто готовы. И я прошу вот этот протокольно записать и окончать, то есть мне ответить на эти вопросы. И всех директоров, которые здесь находятся, либо заместителей при защите дорожных карт, на эти тоже, пожалуйста, обратите внимание. И физикам, и химикам, и всем другим. Это какие программы наших... Отечественных университетов на русском языке мы тоже у себя можем инициировать. Никто не сказал, что если они есть в открытом доступе, что обязательно надо на них записаться и сдавать экзамены там. Вы можете все это использовать у себя. Никаких проблем нет, надо просто работать. И такой вопрос еще. Вот Вы спросили возможности там по статистическим данным находить международных разных агентствах. А вот э, у нас есть программы по метрике, мы можем все вытаскивать, все программы. Сколько человек работает у вас в программах Эльзивера, других, которые есть в доступе э, в структуре э, библиотеки Лобачевского? Ну, если у вас 18 человек знает английский, значит, не, не менее, то есть не больше 18, это точно. Это тоже есть очень плохой показатель. Понятно, да? То есть ни о какой интеграции международную. Научное сообщество быть не может. Здесь ничего плохого нет, что ну, наше поколение, оно к этому не было готово, но тем не менее, нам, значит, нужно после нас, кто придет, на новые места, вакантные, нужно обязательно из своих же выпускников, либо усиленно давать сейчас на уровне магистратуры, аспирантуры, и именно на них ориентировать и академическую мобильность. Это в качестве совета. Тогда есть еще один вопрос. А вот по САЕ, там вы упоминали всех, и Лея, и Суменцов, и других. Вот мы сегодня обсуждаем вопросы подготовки. То есть, это научные исследования. Вот какие образовательные программы новые они внедрили за этот год, либо что собирается делать? Кто может ответить? На всяком отсутствии, может быть, магистрская программа? Нет, но ну, меня не только на магистрской программу интересует, то есть это только на уровне магистратуры, и это написано где-то на сайте. Можем мы об этом прочитать? То есть в открытом доступе да, есть программа? Есть на сайте новая программа. То есть с разработкой часов написано, да. да, и лекции. Все, есть, да, написано все. Что есть, что -то, что -то еще я к чему говорю? Мы сегодня утром, если заведующие кафедры были Мы, у вас, да. вы слышали, о чем да. я говорил? Да, я говорил о междисциплинарных вещах. Да. Вот то, что вы делаете здесь, может быть, в этом виде, в упрощенном виде, в обязательную структуру можно включить Института геологии и нефтегазовых технологий. Поскольку любой газовик, любой нефтяник, любой человек, который так или иначе связан с добычей каких-то ресурсов. Он должен думать и о тех последствиях, которые после него останутся. Соответственно, определенный базовый уровень у них должен быть. Мы говорим, что каждый факультет, институт должен дать право студентам, это будет как бы в нагрузке, то есть это платная работа за это, как бы Дмитрий Альберт, да? Мы обязательно должны быть программы дополнительные, но. Минимум студент должен выбрать как минимум три, может быть, четыре программы. Да? На лекции он должен ходить. До этого они должны быть в открытом доступе, потому что у вас э, ну, период лекции, он, э, либо кто-то должен там читать, либо он должен быть э, в онлайн-режиме. Но они должны сдавать экзамены. Про тему случаем мы много можем говорить о междисциплинарных вещах, ничего не получится. Пока студенты на это запишутся, вот поверь. Нужно дать им возможность, они запишутся. Если я буду неправ, вы потом не скажете, что никто не записался. Поскольку в этом же институте геологии нефтегазовых технологий суббота практически всех отпускают домой. Четыре года должна быть огромная нагрузка здесь, для того, чтобы они потом нормально оценивали вуз, с которым они обучались и были востребованы. Но у нас не такая ситуация. У нас в субботу рабочий день, практически на работе. Мы все так говорим. Занятия какие-нибудь? Ну, может быть, ваш институт исключение. Тем не менее, я говорю о том, что студент должен быть перегружен. Не обязательно он должен ходить на лекции. Да? Он сдал по своему предмету. Этого достаточно. Где он получил сегодня, в отличие от того, когда мы учились, огромные... Пол информации, который люди приобретают на стороне. Я почему об этом говорю? Мы же встречаемся со студентами, и они очень плохо задают вопросы по тем или иным темам. Без интереса ходят на встречи с известными людьми, на мастер-классы, мы их загоняем, как на футбол. Да, Вот у нас волейбол, футбол, люди не интересуются. Мы им говорим, так, надо заполнить стадион, за исключением, конечно, финальных каких-то дел. Мы точно так же, когда к нам приезжают известные люди, начинают политику, заканчивая учеными, мы практически силом загоняем. Я сижу, и мне иногда бывает стыдно, когда после часа люди начинают уходить. Либо им не интересно, либо они не могут... Но ну, интерес же можно проявить, задавая вопросы. То есть, ну, поверните этого политику вот, на то направление, либо того ученого, который пришел. Они сидят... И если им заранее не дать вопросы, они не зададут. Я помню времена, когда мы к физикам буквально штурмовали в коридорах стояли, чтобы просто послушать, о чем он там говорил. Почему так происходит, тоже понятно. У нас сегодня много чего мы можем узнавать и так. Но, вот, еще был вопрос, а вот объясните мне, пожалуйста, вот для чего вам нужен вот полжурнала собственных, там пять журналов, что ли вы перечислили, что вот надо пять сделать, хотя бы два-три, потом скопус. Я думаю, не попадут они. Ведь э, есть сложность, когда мы будем на этапе, то есть либо надо сразу очень хорошие статьи привлекать туда иностранцев, кто уже хорошо публикуется и цитирует. В этом случае журнал раскручивается, да. Но надо помнить, что им-то зачем в нулевом журнале печататься? Смысл какой? Поэтому здесь можно думать о сетевых журналах вместе либо с нашими зарубежными партнерами, если мы на это согласны, либо с университетом. Потом вот сетевой университет федеральный тоже надо выборочно не тратить. То есть к чему вас призываю? Не тратите времени на слабые вещи. Это занимает огромные ресурсы, деньги, там, поездки, обсуждения, даже время. Какой смысл? Ну, а по репутационно то есть по репутационным делам, я тоже хочу сказать, что понятно, что столица она выигрывает здесь безусловно. Там много по вашему профилю университетов, институтов, но это говорит о том, что, может быть, на них и не надо ориентироваться, надо перескочить Москву, и... но для этого нужно быть самим подготовленным. То есть не надо ориентироваться на Москву только и Санкт-Петербург. Потому что в этом случае мы все время будем похожи на людей, изобретающих велосипед. Мы все время будем как бы престижны, что ли, или как по-русски правильно. То есть мы все время будем чего-то доделывать, Там нас пригласили, мы радуемся идем. Нужно выходить, перескакивать этот уровень и заявлять о себе. Но до этого нам нужно понимать, что у нас лучшие образовательные программы, еще раз хочу на этом акцентировать ваше внимание, мы это сами достичь только не сможем. Надо научиться заимствовать пока все хорошее, то, что есть в мире. Вот Взять все хорошее, что в мире есть, и попытаться самим эти программы значит, посмотреть и обучить, и транслировать сегодня студент Не надо придумывать, тратить на это время. Если у кого-то есть в развитии его научных исследований, образовательные программы, но они целостные вряд ли получится конечно, его надо туда коптировать. Понятно, что если официант Сурмана, либо кто-то другой занимается исследованием в этой области, Понятно, надо сразу это переложить на образование. Моя точка зрения, она может быть ошибочна, но посмотрите вот с другого формата на все, что мы говорим. Можно по-разному относиться к рейтингам, но раз по позициям в этих рейтингах нас оценивают, пытаются нас как-то тоже пози позиционировать и по бюджетам, и по студентам. Потому что академическая мобильная, то есть академическая иммуникация, это не не все, что мы хорошее или плохое делаем. Это еще ранее заработанная репутация. То есть, если университет находится на первых позициях, в мире или, или в стране, то любой, кто дает ему оценку, он автоматически говорит об этом. Он просто его знает. Вот МГУ знаете. Да? Поэтому вот э, по всем направлениям, поэтому в рейтингах он везде по стране практически идет первый. По одной простой причине, что вот... Он первый университет страны, но ну, я имею в виду Российской империи еще тогда, и он всегда был первым. МГИМО э -э все знают, как Мидовский университет, он всегда так такой был, он специ специализирован. Высшая школа экономики это э -э центр подготовки документов, проектов для правительства, он и в составе правительства работает, его тоже так позиционируют. То, что он сегодня идет, там физику, математику, компьютерные науки, ну, я не думаю, чтобы он опередил там ИТМО ну, или другие вузы. Это вот, но ну, это игра, как бы попытка стать классическим, используя свой бренд, имидж, заработанный на других проектах. Но ну, это тоже моя точка зрения. То есть если есть Стэнфорд, то его знают и, и, и просто говорят, когда сразу Поэтому нам нужно перескочить вот, некоторые московские вузы и не надо стремиться. Мы там все равно и в отношении будем, они все равно будут относиться не от того, что к нам как но не от того, что мы таковыми являемся, а от того, что мы находимся не в столице. Простая аналогия, даже по спорту. Как бы мы себя ни позиционировали в столице российского спорта, посмотрите, как ранжируется наша спортивная команда. Как только два-три раза они стали чемпионами, ну вот... И перераспределяется тренерский состав, перераспределяются спортсмены, убирают. Всегда так было. И э, скорее всего так и будет. Но ну, сколько можно там, Акбарса или еще кому-то побеждать. Вот есть ССК, там, Питер, да, есть еще ЦСКА. Так и будет. Поскольку Акбарса никогда в советское время такой команды ты не был. И э, не говоря уже о узках, физикам и химикам. Биологи чуть полегче, потому что они не акцентируются на каких-то э, проектов внутри страны, они уже вышли за это. И всегда так было. Вот если спросите, сколько человек на ФИСФАКе знают и могут писать по-английски, то их будет намного больше и в пропорциональном отношении. Не в количестве, а в количестве ну, там... Альберт что там все знают, он говорил... Александр качать, не надо им английский давать усиленно. И так уезжают, а так все уедут. Да? Но незнание языка никогда не ограничивало людей. То есть надо просто условия создавать. Но это тоже произошло не всегда. Поэтому мы встречались с рядом ректоров У всех озабоченность в плане гуманитарных, социогуманитарных наук, в выпуске журналов. Но если мы будем только публиковаться на русском языке, нас никто читать не будет. Точно так же норвежских лауреатов у нас только сколько у них не будет. Не потому, что у нас наука слабая, а просто так устроен мир, и эти рейтинги они тоже не наши. Вот я был участником, являюсь обсуждением вопросов московского рейтинга. Понимаете, как бы мы ни говорили, что этот московский рейтинг, он для всех, он прежде всего для МГУ. Но это очевидно. да? Поэтому там всегда Московский университет будет первым во всех направлениях. Но это нормально. Он позиционирует страну, он по-другому финансируется. Но нам нужно просто базовые 2-3 направления, в которых бы мы себя считали одним из лучших стран. Могу ответить? коротко. Конечно, пожалуйста. Отвечаю на поставленные вами вопросы, Шатра коротко. То, что касается изменения балла проходного балла ЕГЭ для контрактников, она обсуждалась, эта тема. Мы считали и снижение доходов, и считали и снижение ППС. Я думаю, что мы на очередном совещание заведующими со стороны к представим и вам представим потому что увеличение егэ для контрактников на каждые 10 20 баллов дает у нас значительное в перспективе через 3-4 года конечно уменьшение контингента ппс но мы сделаем эти расчеты они есть уже в проекте мы их просто не вставляли вы знаете, а... Есть два варианта. Не надо акцентироваться только на своих студентах. Если мы говорим о программах в области экономики, либо предпринимательства в институте физики, химии, те же преподаватели будут и там заняты. То есть будет просто перераспределение нагрузки и на распространение этой нагрузки на другие институты, то есть на студентов других институтов. Вот давайте программу подготовьте, две-три, и мы попробуем рассмотреть их и посмотрим, как студенты будут на них записываться в других, в других в институтах наших. Хорошо. Да? То есть мы даем 5 программ. Допустим, для института там, «Диалоги и нефтегазов». Две программы по физике, две программы ваших, и, может, одну там, или две программы по математике. При этом говорю, что обязательно они записаться должны на 2-3 курса. Посмотрим, на какие курсы они запишут. Международные университеты, ну, как бы, вот в Германии я смотрел, там... Физики записываются на теологию. Я спрашиваю, ну вот как интересно. Интересно вообще познание, на философию записывается, общее как бы, познание мира, да? на исторические науки записывается. То есть это общий, поднимает общую э, базу знаний. По-моему, э, с Андреем Павловичем и Киасом как раз были, айдармином 40 тогда не было, или я сейчас не помню, я тогда удивился, почему физики на теологию записываются и экзамен. И не получают право работы. Поэтому я думаю, медики могли бы записаться у нас тоже на другие какие-то вещи, в частности посмотреть в инженерных науках, как они же не только будут заниматься медициной, многие из них идут и фирмы по продаже медицинского оборудования будут работать. При этом медик обычно очень тяжело рассказывает, чем один прибор от другого отличается. Если он в закупках не участвовал никогда. И потом он начинает быть там. Особенно когда начинает учреждения медицинских командой. Так, у меня еще был вопрос по журналам. По журналам? Ну, мы сделали это как бы для привлечения профессорского предательства состав. Понимаете, не надо, если мы тяжело публикуемся в известных журналах, то наши журналы, ну, есть, Он, я не люблю это, как бы говорю, вот слабые там журналисты называют мусорными журналами. Вот от того, что у нас еще 2-3 журнала будет мусорными, собственно, ничего лучше от этого не будет. Вот и все. То есть, либо мы, вот мы, Сайдар Минненцовичем, сейчас вот, привлекли господина Никоражбы, который был редактором. Теперь оказалось, что по нашему действующему законодательству иностранцы не могут возглавлять. Так, да? Он может быть только членом коллеги там, или редакционной, научной коллеги или журнала. Он не может возглавлять. Но и... либо мы должны платить теперь известным ученым, чтобы они публиковались, то есть, по сути, для них эти статьи на старте потерянные. Их никто там не цитирует, потому что журнал неизвестный. Но для того, чтобы их начали цитировать, статьи должны быть очень ну, высокого уровня. То есть это процесс такой. Он на первом этапе очень провальный. Он очень затратный, провальный для тех людей, которые там публикуются. То есть там аспирант, публикуя работы аспирантов, он не продвинет этот журнал. Либо, как вы говорите, 25 30 году, года, там, когда горизонт планирования выше 2-3 лет, это говорит о том, что можно планировать в нашей ситуации все, что угодно. Я пытался, у нас э, институт химии, я уж тогда отклонюсь, и Марат Рашидович, и вот э, сегодня мы обговаривали, что за построенный кампус и компанию э, ну поскольку вот, банковский кризис здесь был, и мы там пострадали немного, отсрочку сделать по оплате кампуса. Мы договорились с Альбертом Кашатовичем, никаких проблем в этом не было, руководителем и Я подписал, что 18 год меньше всего, вот на 20 год вторую половину всю основную сумму. Подразумевая, что в апреле истекает мой срок, я думаю, ладно, там придут в 20 году, рассчитают, кому это надо будет. «Нет, сегодня получаю, он говорит, давай же равномерно». Я просто об этом пошутил перед уходом, но, видимо, запомнил, а сегодня как бы это. Тем более в 2020 году у нас э, перевыборы президента республики, я говорю, мои как бы, переназначения, там новые люди придут, им тоже надо работу оставить. То есть э, это у нас уже в голове сидит, побольше срок взять. А по остальным программам мы их и распишем, и выставим, если что не выставлено. А с зарубежными вузами, конечно, у нас очень хорошо работает ОССЕ, которая думаю, будет продляться. Ну это только по экрану, это уже по бухучету. Но... Да, бух а с российскими вузами менеджмент, сетевая программа. Менеджмент. Нет, давайте... Вот дайте, пожалуйста, тогда мне справку, Хорошо. Олег, я вас попрошу, вот с азиатских университетов, да, то есть Япония, Корея, вот э, европейские вузы, надо посмотреть в открытом доступе, какие образовательные программы они предлагают. Просто взять и проанализировать и сказать, вот у нас читает, я условно говорю, профессор Иванов, я просто фамилию называю, да, и вот есть такая программа. Пусть студенты выберут. Для себя будет нам оценка нашей деятельности просто. Придут на нашу программу, либо запишутся. Причем это должно быть электронной форма записи, чтобы мы не могли влиять на эту систему. Потому что говорить о том, что мы всегда были хорошими, всегда были четвертыми, можно столько угодно. Но это нас не радует. Да. Да. Хорошо. Тогда есть, коллеги, еще какие вопросы? Сергей Иванович, нет вопросов? Вы, Основа предпринимательства тоже будете внедрять у себя, поэтому я просто читаем. я хочу, чтобы все это было в открытом доступе, чтобы я видел. Когда читаем, <как> надо посмотреть, что читаем и как это направление ориентировано на физику. И, и какие результаты. Если вы читаете то же самое, что читаете в этом институте, то это и не есть очень правильно. То есть там обязательно должны быть элементы технологии. Вот то, что вы здесь привели, как сырье островызов, что вы оттуда? Вот нужно, чтобы читали те люди, которые здесь занимаются этим вопросом. Да? То есть экономические эффекты от глобального потепления, экономические значит, эффекты там, или влияние на экономику, значит, чем связано, вот если вы были на встрече с вице-премьером, который проходил в актовом зале, когда. Он сказал, что по сути, все, что придумывают сегодня с проблемами глобального потепления, это все связано с внутренней политикой. Прежде всего Евросоюза, поскольку у них нет ресурсов углеводородных, поэтому они пытаются каким-то образом повлиять на эту систему, чтобы наши углеводороды стали менее конкурентоспособными, либо альтернативные виды топлива значит, стали преобладать. Хотя и там, и там есть те же самые проблемы и вопросы потепления. И президент страны, когда в Арктике был, видел, что, точнее, показывали, что эмиссия метана и СО2, как было 300-500 лет назад, так и идет примерно. То есть эффект влияния человека, он минимальный на эти процессы. И от того, что мы дополнительно по Киотскому соглашению там штрафами обложим сами себя, никакого смысла в этом нет. Да, есть у нас грязные города, там, там это все нужно делать, но прежде всего это связывается не с глобальным потеплением, а с влиянием вот этих загрязнений на жизнь человека, на качество его жизни и так далее. А нам, а, это. И мы к такому же выводу пришли с группы Данис Скорбовича. Вот никаких там. То есть, Эмиссия метана, она как шла, так и идет. Более того, ряд деревьев сегодня тоже сегодня выделяют метан. А метан примерно в 26-28 раз сегодня больше влияет, чем СО2 на все эти процессы. Хорошо. То есть вот нам вот эти вещи нужно обязательно, чтобы у нас, может быть, мы единый ситуационный центр создадим. было мое поручение и просьба и Марата Рашидовича все это делать. И связать это не только со статическими данными, статистическими данными, которые вы предлагаете, но и политическими вызовами, которые происходят, значит, с миграционными процессами, которые происходят в тех или иных регионах и попытаться адекватно подготовить и наше руководство, и быть готовым самим не только исследовать эти процессы, но у каждого исследования должен быть еще и конкретный результат в качестве, как минимум, рекомендации. Так, пожалуйста, Марат Рашидович, Вы и прокомментируйте вы у нас. Пожалуйста. Я прошу все, что я сказал. Мне не очень понятно, конечно, слова красивые на аэромаркетинге. Ну, я думаю, когда что-то говорите, пожалуйста, давайте определение этим дефинициям, то есть что вы под этим подразумеваете. Я просто встречался пока с одним социологом, и слово инновации в социологии, это, ну, я даже повторить не сумею, но она ни в коем случае не ассоциируется с тем пониманием, которое есть у нас. Вот возьмите любой учебник по социологии, там либо справочники, попробуйте перевести на человеческий язык, что такое инновация, но это далеко не позитивная вещь. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Шатархович, уважаемый Владимир уважаемые коллеги, это моя анимуматор, здесь мои учителя, мои коллеги, поэтому... Особая обстановка и особое чувство всегда обуревает. Я хотел тоже поблагодарить, это очень интересно и самое главное в этот раз очень стильная и содержательная презентация. Вы ну картинки и... красивые. Ну вот, вот насчет у каждого свое представление о красоте, тогда позвольте. Молодые своим, молодые. видение здесь попробуйте изложить. Небольшое выступление, потому что здесь ставилась задача не только проанализировать, какие изменения произошли в 2016 году, какие наметились тренды, но также и сформулировать новые задачи. Я надеюсь, вот, потом вы их обсудите и поможете нам в их разрешении, поскольку они поставлены где-то нам учредителям, международным советом, а где-то глобальными трендами, которые сейчас есть в образовании, в науке и в российской действительности. Итак, вот первый, надеюсь, это всем видно, то есть мы здесь расширили наше позиционирование для того, чтобы посмотреть, как развивается Институт управления экономикой и финансов в целом в социогуманитарном блоке. Вы видите, то есть вот размер этого... Тебе круга. Получили, видишь, uh -huh. uh, да, я, ну, вот, круга. Правда, у вас другая почему-то. А, есть все yes, yes. Простите, да. То есть у нас uh, всегда он uh, играет uh, заметную роль, и видно из-за того, что он движется uh, направо, то есть показатели, особенно в части uh, объемов НИР и Ниокор, uh, заметно повысились. Да, вот темно-синий, как раз ну, это темно-зеленый, это, это, был, это то, что было в прошлом году. И э, с учетом того, что этот контингент несколько изменился, то есть уменьшился его размер, но движение направо как раз показывает в том, что с точки зрения позиционирования качественные показатели и с точки зрения э, стоимостных параметров и качественных, они улучшаются. Следующий слайд, пожалуйста, посмотрите, здесь уже по э, качеству публикаций. То есть вот темно темно-синий этот круг. То есть здесь тоже надо сказать, что у вас это хороший позиции, но с другой стороны посмотрите, институт филологии и межкультурных коммуникаций здесь э ну, скажем так, является для вас некоторой моделью, некоторым ориентиром для развития. Но институт психологии и образования, он представлен здесь в круге. Оптимальное значение это вот где-то Правый верхний угол. То есть это та наша мечта, куда мы все идем и куда хотим, чтобы наши структурные подразделения развивались. Ну и вот здесь соотношение платного образования и доходов от некр. Здесь видно, что больше достижений все-таки в, в сфере платного образования. И тоже вот движение от темно-зеленого круга к темному синему показывает, что здесь. Стоимостные параметры платного образования. Но, в принципе, мы так и видели роль вашего института в, в общей нашей большой дружной университетской этой семье. Здесь уже в количественном, количестве приведены, какую долю занимает институт. В студентах шестнадцать процентов в нашем персонале 12 процентов, в доходах от образования 22%. процента. Видите, вот здесь в доходах от них пока вот, ну, мы надеемся. Сейчас вот мы нащупываем ту, ту нишу, те направления, где мы могли бы продвинуться. В аспирантах пропорционально 12 процентов. В площадях 9%, то есть здесь есть некоторые нагрузки и некоторые напряженность и 7% преподавателей, это очень важно, института входит в топ-100 лучших наших преподавателей, которые мы проводим, исходя из достижений публикационной активности, участия в мероприятиях в этом университете. Теперь вот о картине. То есть это здесь э, наша табличка, наша KPI, наша дорожная карта. То, что красным обозначено, это не есть какая-то угроза, а это есть то, что, на что нужно обратить внимание. Я еще раз хочу сказать, что я вот выступал в прошлом году. Э, очень серьезно. здесь есть изменения. В первую очередь, помните, мы обсуждали вопросы заработной платы. То есть э, по заработной плате здесь удалось нам вот, ну, это как-то непонятное отставание. Э, Скажем, ну, ликвидировать, нет, я все-таки хочу не преодолеть, здесь все-таки потенциал большой, да, потенциал большой, и мы все-таки, вы должны быть лидерами и в области заработной платы. Посмотрите, пожалуйста, да, вроде бы, если взять и сопоставлять по гуманитарному блоку, средний балл еле большой, но все равно плановое значение мы ставили несколько выше. Это же касается и э, численности магистрантов и аспирантов. И здесь это вот Лиша сказал, то есть мы должны здесь все-таки все э, предложить больше пакет и больше направлений э, для привлечения. Тем более, что ниша становится очень конкурентной. Доходы от оказания услуг по платной образовательной деятельности. То есть, вот, посмотрите, пожалуйста, это здесь хотя большая лепка, но в то же время они сокращаются. И вот здесь, наверное, все-таки мы сначала обсуждали эту модель, университет в университете. То есть нам все-таки нужно переходить из сегмента, так скажем, массового образования в сегмент премиального и, скажем, вывод высокого себя ценового сегмента. По публикациям в скопус, но я здесь не, не катекую, я хочу сказать, что мы всегда знаем, что, во-первых, надо сказать, что эту модуль э, вела у нас это э, Наря Бумировна, и э, всегда мы ставили задачи несколько выше, чем остальные. Ну, вот, и очень приятно, что э, все-таки мы очень спорили, насколько это правомерно, неправомерно. Да, действительно, большое спасибо, вы нас поддержали, вы нас это, поняли, и э, все-таки... Практика показала, что тот путь, который был выбран, он правильный. И вот э, впервые то, что э, Казанский университет и Институт экономики и управления финансов это, высветились в предметных рейтингах, говорит о том, что вектор он правильный. Но... Теперь, скажем так, мы вышли уже на тот количественный параметр, когда нас видят, и теперь, если мы хотим уже двигаться дальше, мы должны в первую очередь заниматься и качественными вещами. Частично, наверное, об этом говорил, я попробую дополнить те моменты, которые, мне кажется, можно было бы усилить. Ну, в первую очередь, вы видите, вот последний из этой, то есть, снип на статью и импакт-фактор журналов, соответственно, нам нужно в этой части улучшать. Ну и доходы от мира и мёкор, то есть здесь тоже нам некоторую политику. То есть да, там большие продвижения есть, и финансовые граммы издают большой подход, но все таки роль и значение в соци социально-экономическом планировании и республики, регионы, и регионы, страны можно было бы усилить. Теперь, вот всегда Институт управления экономикой и финансов, всегда он находится в тройке лидеров. Это его рейтинг в а, среди структурных подразделений. Учитывая тот а, объем студентов и тот объем преподавателей, которые есть, это заметная величина. Теперь я хотел напомнить, у нас, а, мы сейчас а, работали а, над уже третьей редакцией нашей дорожной карты, и а, вот а, есть, обозначились 7 наших научных прорывов, это те направления, которые будут определять лицо, направление и развитие, и профиль нашего университета на перспективу. И здесь вот две задачи хотелось бы поставить. На Олег Умирнович очень подробно говорил про САЕ, а вот эта задача, скажем, следующего дня. То есть надо интегрироваться и дать предложение не только по САЕ, но и по участию в научных прорывах. Но, вы знаете, у меня все-таки мечта, чтобы наш, наш альма-матер тоже предложила свое новое, серьезное да, научное прорывное направление. И вот мне кажется, я все время, вы знаете, как там... Больной всегда говорит о своих это, проблемах. Вот. Мне кажется, что что вы вот, э, говорили про марксизм и ленизм, тем более э, всегда занимались вопросами устойчивости, вот, э, вопросами развития социоэкономических систем и так далее. Мне кажется, что тем более сейчас уже наметился круг людей, кто мог бы этим заниматься. И есть серьезные иностранные участники, которые готовы там, прийти на эту кооперацию. Ну, здесь по рейтингу уже сказали, но вот э, что хотелось бы сказать, э, я повторюсь еще раз. По объемным параметрам это и анализ инферентов университетов показывает, что мы приближаемся уже к нашей модельной величине, но э, с точки зрения качества резервов очень много. Здесь о чем об этом говорил, я напомню, здесь уже рядом, много экспертных сообществ на базе Томпсон Рейдерс и так далее делает свои позиционирования, предметные рейтинги. И это вот тот э, предметный рейтинг, который да, минимум Минемансович привез из Москвы. Он чем хорош? Он для того, чтобы при помощи количественных параметров сравнить, как видит нас экспертное сообщество, российское экспертное сообщество. Там исходные данные есть, поэтому я надеюсь, это будет вам полезным для того, чтобы, ну скажем так... Э, Посмотреть, это называется конкурентный бенчмаркинг, посмотреть в чем преимущество других и что мы могли бы эффективно использовать и какие практики. Теперь вот, что у нас не очень получается в целом и по институту, и по университету, поэтому здесь нужно нам как-то пересмотреть нашу позицию. Да, налегу, Умеровна много говорила об иностранных о, о, о потенциале, об участии, но вот если посмотреть, я еще раз говорю, институт очень большой, то количество людей, оно теряется в этой массе, а нас анализируют и по качественным параметрам, поэтому... Кооперация и приглашение иностранных НПР – это очень важное значение не только с, с академической узнаваемости, не только с, с точки зрения международной кооперации, но и с точки зрения привнесения новых технологий, нового опыта и новых научных направлений. По совместным образовательным программам здесь уже Ильшат Абтач сказал, то есть действительно большой университет здесь сложен. И вот МИПы. То есть у нас действительно очень много проблем и в, то, в области там, международных стандартов финансового учета, в области маркетинга, в области стратегирования. И, может быть, все-таки уже мы созрели для того, чтобы сформировать соответствующие ну, а инновационные предприятия. Ну и э, на легумен, вот вы тоже обозначали ведущие консалтинговые компании Pricewaterhouse, там, э, Артур. Э, не Артур, там был Эрнесон Young, KPMG и так далее. Ну, вроде бы они охотно идут. Но, с ними, да? Мне кажется, что и с ними, и с теми для того, чтобы рейтинговаться, вы правильно выбрали те компании, которые входят в московский рейтинг. Тут э, те компании, которые участвуют э, при анкетировании эксперт э, если мы э, с ними скопируемся и сформируем базисные кафедры, это тоже существенно нас это продвинет. Но ну и больная вещь, это больная вещь, это все-таки все большую роль играет интернет-образование, поэтому эту нишу сейчас все очень усиленно заполняют. И есть большая угроза, если там физики, химики, там нужна экспериментальная база, а социогуманитарный, математический блок, ну, скажем так, мы можем появиться, могут появиться конкуренты, которые наш хлеб могут очень быстро занять. Тем более, в соответствии с законодательством, то есть человек, прошедший этот курс и получивший сертификат, то есть мы будем вынуждены зачесть соответствующие кредиты, баллы и соответствующие предметы. И мы можем потерять и направление соответствующей компетенции, но, ну, соответственно, и финансирование. Поэтому, на самом деле, это очень большая угроза, это самая большая мода. И... Вы извините, Маратуша, я вас перебью, чтобы сразу немножко увеличить, точнее, Обратите внимание на то, что Вы только что сказали. Мы с Дмитрием Ильичем были на круглом столе, который проводили на площадке Миноборнауки Российской Федерации буквально по-моему, недели три назад, как раз говорили и обсуждались вопросы размещения программ в открытом доступе, как по ну В общем, акцент ставился на программы в области социогуманитарных гуманитарных направлений. Может вообще поставить так, то есть вот э, господин Соборов, начальник департамента, он говорит, а сколько э, вот с вашего университета людей обучаются вот, в онлайн-режиме, и кому вы провели зачет? То есть если это будет поставлено в качестве каких-то показателей мониторинга. для мониторинга, то это будет совсем из выходящие вещи. Понятно, да? То есть э, будут раз, министерство вкладывать деньги, эти платформы, то, соответственно, хотя бы только для того, чтобы отчитаться по целевому использованию этих бюджетных денег, они это дело будут делать. Что, в принципе, вызвало достаточно большое озабоченность, я думаю, у меня, Дмитрия Альбертовича, да и у всех нас ректоров, которые там участниками были этой встречи. Ну, говорят, ну как вот, допустим, мы... Три проекта по педообразованию. Три или четыре? Три. Первые три. Да, первые три и сейчас один. Я говорю, давайте размещать его в открытом доступе, посмотрим, сколько человек ä, запишется на это. После этого мы будем говорить о том, что ä, то, что вы сделали, это ну, успешный проект, эффективный, востребованный, либо мы ну, просто в потратили время. И ä, то же самое будет по экономике, по другим сутигументарным блокам. Поэтому... Ä, если студенты запишутся на все программы вышки, то чего мы делать будем? Поэтому наши программы, они должны быть уникальными в своем роде и востребованными для работы, бизнес, структурах нашего региона как минимум. Регион нефтехимический, я поэтому говорю, вопросы, связаны с экологическими вещами, они все равно рано или поздно будут выходить на первый план. Без этого просто не проживешь. Глобальное потепление, на него мы влиять не можем, но вот на загрязнение наших рек, наших территорий, наших лесок мы можем влиять. И самое интересное, когда мы будем рекомендовать соответствующим структурам выделять на эти программы по экологии те или иные финансовые ресурсы, нужно обязательно уметь почитать, насколько выделенные ресурсы отрабатывают, то есть насколько меньше людей начало обращаться там учреждения здравоохранения, либо еще что-то. То есть мы должны научиться считать экономический эффект, а не просто от того, что вот мы почистили улицы и что от этого. Да? Мы же все пьем воду. А сколько... То есть это очень э... такие сильные междисциплинарные проекты должны. Что... А? Да, пожалуйста, вот просто потом ты заводу, то там. В январе состоялось э, собрание пользователей и разработчиков курсеров в Соединенных Штатах Америки. Весь опыт сотрудничества Российской Федерации принял, признан неудачным, а, поскольку, а, несмотря на то, что Вышка заявила очень много курсов. На эти курсы никто не записывается для прохождения аттестации, они не нужны для прохождения аттестации, никто не заинтересован. Это общие курсы. Единственный курс, которым рекомендовано продолжать работать, это Московский физико-технический институт, который из практик ориентирован на действительно курсы. Поэтому я хотел бы поддержать слова Александра этот курс должен быть такой, чтобы люди захотели быть аттестованными по нему. И тогда это имеет смысл. Сейчас все проекты с Российской Федерацией просто закрыла. То есть никого новых участников на платформу не допускают. Да, я вот хотел дополнить. Неплохо вроде идет проект Дмитрия Герча и Айдаргина Мансуровича по Айтунсуню это университет. Учитывая вот ваши уже достижения, наверное, было бы целесообразно какой-то лекторий или какое-то обучение провести из стенах Института управления экономики и финансов в этой части. Mm -hmm. Так, мы об этом говорили. Вот И теперь уже некоторые задачи. То есть, вот Равкадыч говорил о том, что формируется новый рейтинг, он называется «Московский», по, по инициативе ГУ, и э, Министерство видит его в дальнейшем как замещение Система мониторинга. Помните, мониторинга это не только климатские показатели, но и благодаря им принималось решение о ликвидации тех или вузов и о ликвидации филиалов. Поэтому практически на четверть была проведена за эпоху вот, э, последних пяти лет, оптимизация э, неэффективно действующих вузов. Поэтому очень важная вещь, чтобы мы э, правильно позиционировались и правильно были представлены в этом рейтинге. Помимо образования и науки, где знакомые нам показатели представлены, новым является раздел «Университет и общество». И вот здесь вашему вниманию, я не буду их зачитывать, есть показатели, они пытаются количественно измерить, э, взаимоотношения с работодателем и с регионом. Поэтому здесь э, очень важно, наверное, и при э, построении рабочей карты и дорожной карты института э, эти моменты учесть. Вот здесь э, ну, здесь уже э, Наля Гумерно об этом сказала, но я хотел бы немножко тоже усилить. Здесь приведены конференции, и вот э, если посмотреть международные мероприятия, где бы был э, узнаваем э, институт э, Управление экономики и финансов нашего университета, то все-таки они должны отражать ту специфику. И вот, вы знаете, в Сочи есть инвестиционный форум, в Красноярске есть экономический форум, в Петербурге есть экономический форум, в Москве есть то, что проводит МАУ, то, что проводит НГУ, то, что проводит Гринберг и то, что проводит это Сбербанк. И мне кажется, вот здесь в что штурмом все-таки и для республики очень важно. Или Казан саммит взять в качестве опорного, который бы где бы мы продвигали наши экономические достижения. К сожалению, он все больше и больше становится каким-то исламским, понимаете, и на исламский финансово ориентирован. Но ведь наша задача другая. Наоборот, его вытянуть в ту площадь, в ту плоскость, которая интересна нам. Тем более, что руководство форума очень хорошо и близко к нам настроено, и оно готово привлекать и оплачивать тех участников, которые интересны нам с точки зрения решения наших задач международной конкурентоспособности и конкурентоспособности нашей республики. Следующее, хотели сказать, вышла, вышла и утверждена стратегия научно-технического развития Российской Федерации. Почему об этом хотел поговорить? Дело в том, что, скорее всего, новые конкурсы и все, что связано с РНФ, РНФ и прочее, прочее и с научно-технической платформой, они будут двигаться в аспекте этого документа. Поэтому было бы, наверное, полезным мы презентацию пришлем, чтобы mm -hmm. вы рассмотрели посмотрели, где мы... и Потому что, если взять на скидку, исходя из вашей презентации на регумент, там есть много направлений, которые вполне mm -hmm. да, накладываются. Mm -hmm. Просто акценты немножко другие. Это раз. И с другой стороны, надо уже сейчас начинать работать с министерством. У нас, знаете, наше министерство для того, чтобы ограничить конкуренцию сейчас, делает скорее всего в июле mm -hmm. и в августе, когда основном министерское сообщество пойдет скажем в плановый отпускной период это будут объявлены основные конкурсы поэтому очень важно чтобы кто-то здесь остался или по крайней мере участвовал в этих мероприятиях и вот новый проект сейчас наша программа предтоспособности она финансируется в рамках э приоритетного проекта вуза как центра создания инноваций. Здесь, помимо тех показателей в области EKPI, в области э, количества статей в области science, в области цитирования э, иностранных профессоров, доли аспирантов и так далее, есть новые задачи. Это э, новая задача формирования в университетах центров инновационного, технологического и социального развития регионов. И вот здесь э, мне кажется тоже вот концепция такого центра и концепция создания ситуационного центра от э, Института э, управления экономикой и финансов именно регионального институционного центра могло бы быть очень серьезным э, э, способом продвижения. Тем более, что вот э, очень, э, скажем, самое Узкие места, которые мешают нам развиваться дальше. Чатрах Пач Мы обучаем предпринимательство. Но и дальнейший шаг мы должны создать какую-то площадку, где бы наши студенты, преподаватели, могли либо отработать свои технологии, либо провести какие-то исследования и так далее. И поэтому Концепцию технопарка и бизнес-инкубатора, ну, инженерного центра, мы не будем говорить, тоже и ваше видение, как, какой могла бы быть инфраструктура в этой части университета, тоже было бы ценно. По базовым кафедрам вы сказали, и вот сейчас очень важно отметить, что в зачет и оценку будут браться те программы повышения квалификации, часы которых составляет 72 часа и выше поскольку это именно можно говорить, что в этом случае подходит какая-то серьезная глубинная переподготовка. Ну а остальное, вот если обобщать и вкратце, вкратце говорить, проектно-ориентированное образование, оно становится важным и для базисных профилей, причем социально-экономического профиля в том числе, так и магистратуре. Причем вы видите технологическое предпринимательство, управление технологическими проектами, ну скажем, оно накладывается на центр и проектного управления и так далее. Единственная вот специализация, видите, в области технологий будет поддерживаться и поощряться. Ну и вкратце уже подводя итог выступления, Сейчас мы уже формируем нашу, вернее, сформировали и будем, наверное, международный совет даст нам рекомендации внести вносить корректировку в дорожную карту 2017 года, а летом готовить дорожную карту на три года, 18, 19, 20 годов, то важно посмотреть, каким видит, скажем, академическое сообщество, модель университета 3.0. Вы видите, то есть экономика. Практически каждый, каждая характеристика начинает иметь экономическую природу, экономическую окраску, и поэтому роль Института управления экономикой и финансов очень велика. Поэтому было бы важно, чтобы тоже наше преподавательское сообщество активно подключилось и дало свои замечания, как нам лучше коммерциализировать нашу дорожную карту. И тоже вот вы видите. то есть... Все, Основная задача университета должен стать саморазвивающейся структурой, а это означает, что роль и значение и объемы государственного финансирования в удельном весе они должны уменьшаться. Вот, наверное, самые главные моменты. И 2 три ремарки я хотел бы сказать вот, по вашей презентации. Я еще раз говорю, да, ну, как <сíck> <сíck> вот если посмотреть вклад институтов развития университета, мне кажется. Вы сами обозначаете проблемы, но и планировать ухудшение показателей тоже, мне кажется, что это не совсем это правильно. Я не скажу, какие, может быть, это yeah. просто отпечатка, но вот, пожалуйста, mm -hmm. на это обратите внимание. на левую левую. Следующий момент. Да, очень правильно, то есть вы поставили задачу, но здесь уже, если я об этом отметил, Наверное, мы уже запланировали в рамках дорожной карты этого года формировать институционный центр. Может, действительно, если вы подберете такую же удобную аудиторию, где-то мы будем фокусироваться именно в Институте экономики и управления финансов. Но у нас, знаете, очень, как сказать, очень не очень хорошая практика с точки зрения приобретение этих ресурсов у нас мы заказывали подобные базы но к сожалению количество пользователей было очень не да. И более того, мы готовы заказывать не только эти системы и СВАРК в том числе, а объясню вам, у нас очень хорошие отношения с, с, с Таджикстаном, с Росстатом. И вот основной упрек, они говорят в том, что э, покупается очень много литературы, в том числе доступа э, в российские и э, в таджикстанские базы. Тем более, что сейчас есть соглашение с Евростатом, можно на все предприятия и зарубежные, в том числе, которые вы хотите выходить через Томсон-Рейндерс, и так далее выходить и через российские системы и систему Даден Брендсилит, поэтому, но, к сожалению, этот инструмент не используется, поэтому, если актуальный этот вопрос, давайте мы договоримся и Татарстан он, я думаю, покажет, может быть, есть какие-то сложности, как это сделать. По конференции я же сказал, то есть, мне кажется, что мы должны сфокусироваться, если мы определили приоритеты, то они должны быть отражены в международных мероприятиях, чтобы и и, ну и по марксизму-ленинизму, то есть здесь это мы уже сказали, то есть здесь, здесь я не знаю, вот Миша Трохач если разрешение даст, мы готовы обратиться и в компартии других стран, и на софинансирование этого проекта. Большое спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, я готов ответить на